Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Английская ПТшка 9 уровня Тортойс. Карта, карта Фьорды, игрок Кома 117 Да, еще почти целую минуту Торт простоял АФК на респе ну, если он изначально планировал занять эту позицию, <laughs> в принципе, это не критично. Здесь все равно еще долго придется ждать, когда будет возможность кого-то пострелять. Счет уже становится 1-1. Прошло две минуты боя. Ну, в принципе, ничего удивительного. Сливаются две ПТшки. Так, Супер от у противника и СТ Эмиль у союзников. Здесь можно, блин, добрую половину боя просидеть. Да, вот пока там сейчас союзники бодаются. В итоге, чтобы здесь было в кого пострелять, надо, чтобы эти союзники проиграли то направление в этом ущелье. Тогда противники оттуда лезут вперед. И тогда можно уже настреливать. Торт что-то подумал, подумал. В итоге нечего мне тут типа делать. Поехал. Ну, наверное, вперед. Ну, противников там видно больше. Есть пробитие. Вот, все, противники полезли, да, даже не уничтожив. Не уничтожив никого. Не, он первый т Сливается Т-30. Есть еще одно пробитие. Ну, все, направление поиграно, проиграно, так сказать. Попадает торт за свет. Не да, неприятно, когда на тебя смотрит такой ствол Т-95. Что-то долго он не стреляет. То ли торт уже отсветился, да, то ли Т-95, да. и, не знаю, на перезарядке. Может, у него там поврежденная бы укладка. В итоге... Так ничего и не сделал. А счет уже 3-7. Еще минус один союзник. Счет 3-8. Уже преимущество у противников целых 5 танков. Ну вот, можно сократить до 4. Еще минус один союзный танк. Второе пробитие еще и с пожаром по БЗ-68. Ну, и еще кто-то катается с огнетушителями, да. Ну, не кто-то, может наоборот, да, это я такой без огнетушителя катаю. Да, просто на десятках я предпочитаю. Другие расходники. Да, в частности. Трачусь на топ поек блин. Ну, сейчас особенно. После новогодних праздников серебра много. Можно себе позволить. Третий уничтоженный противник. Следом, следующим выстрелом сразу четвертый отправляется в ангар. Счет 6-11. Что пятый будет? Не удается пробить Шкоду Т-56. Танкует Торт. Сразу два снаряда. Еще и третий от Скорпиона. сколько золота. Еще один готов. Уже пятый. Вот там еще як тигр подтянулся. Ну, торт-то, конечно, БДБМ. А у него шансов больше против як тигра Да, и броня, конечно, получше. Выкатывается. Шкода пробивает на 477. Со всех сторон наседают противники. Еще один уничтожен. Хотя, да, со всех сторон. Вроде по пока что только спереди. Готов я к тигру. Торта осталось всего 75 единиц прочности. Сейчас будем делать ставки. Зарядит кто-нибудь фугас или нет. Хотя, учитывая броню Тарта-70, он ну, пугас может, да, и не уничтожить. Ну, с мелким калибром-то точно. Вот непонятно, вот, ну зачем? Ну, пробуйте, да, где-то вон за зданием объехать, выйти в тыл там с мягкого места. Смысл вот сейчас на семерке выкатываться в лоб, блин, девятки, тем более с хорошей броней. Тут шансов прям вообще никаких точно нету. Ах, вот сейчас надо было, может, не торопиться, свестись до конца. Торт не дотерпел. Ну, следующим выстрелом... Есть! Ошибка исправлена. Делает торт счет равным. Сколько прочности там у противников? Ну, Т-34Б, смотрю, побольше, да? Скорпион-то шотный. Т Т-34. Ну, наверное, я думаю, должен с горки спускаться. что ему там смысл сидеть? И сливается последний союзник. Хотя вот Т-34 мог бы себе позволить, к примеру, да, просто зарядить фугас и торта спокойно добрать. Ну, Но... а он оказался шотным, он тогда... Высунулся и даже пукнуть не успел. Ну что ж, девятка против семерки, оба шотные. Теперь скорее Скорпион вперед не поедет, так и будет там сидеть в кустах. Если он приедет, это, конечно, для меня будет удивительно. Некоторые игроки предпочитают в такой ситуации довести до ничьи, да. Вот сейчас просто Скорпион уехать куда-то, он, я думаю, побыстрее, чем Торт. Карта большая, и тут уже без шансов. Да, ну хотя всегда видим, что большая карта не всегда проблема для малоподвижной техники. Этот бой показательный. Так, к примеру, противники все сами сюда приехали. Торт вообще отрезал, он отъехал на 100 метров. И все. Но такое бывает редко. Но зато, как говорится, метка. 5 минут до конца боя, да, и вот что делать в такой ситуации, если Скорпион решит тоже вот так просто Сидеть в кустах и никуда не ехать Идти его искать Ехать на захват базы А там в чате смотрю Перепалка, да, там Говорит, Торт, зачем ты на базе стоял? Пишет ему союзник. Может, для того, чтобы настрелять 11 äh, <говорит> противников? Уничтожить. И почти 9000 урона. Ну, 8,5. Снаряд отбит. Ну и до свидания, скорп